Всем привет! Привет! Это Вероника, моя племянница. А это Юра, мой дядя. Итак, Вероника, твоя задача выбрать лучшее изделие из тех, которые я тебе покажу. Даже не лучшее, а составить рейтинг из четырех изделий. Первое изделие будет самое-самое лучшее. Самое? Да. Потом первое место, второе и третье. Угу. Всего у меня восем... 17 работ всего у меня. И тебе надо придумать название работе по ходу быстро и э, урок, на который будет это украшение. Ты готова? Примерно да. Так, поехали. Первое. Это такой браслет. Его размер. Это браслет? Да, это браслет. Его размер 10 на 12 сантиметров. Вот такой вот он большой достаточно. Mm -hmm. такой вот. Это, значит, пластик черный, это пластик прозрачный, а это белое золото. Как бы ты назвала его? Дикобраз. Дикобраз, я так и запишу. Либо кости динозавра. А на самом деле Фу. автор его назвал, знаешь как? Как? Браслет заклинания. Ага. Поехали дальше. Это сейчас вид сбоку его. А это вид а, сверху вот на И этот товал. Да, точно, либо дикобраз, либо кости инозавра, Так, второе называю. изделие. Смотри. Это вот такой на шею колье. Угу. Как ты бы его назвала? Это трансформер, Вероника. Молния. Ты отгадала его из настоящее название. Да. Ну да, я посмотрела сюда. В общем, это браслет. это. Который застегивается. Это колье. То есть, если сюда вставить вставку, то это будет колье. А если его застегнуть до конца, то это будет браслет. Такой трансформер украшения. А на какой урок ты бы наделал? Даже не знаю. Математика русский. Немецкий, английский. и -о. А этот? А первый? Технология. Смешно. Ну, физкультур никак, нам запрещают всякое носить. Я и так с трудом это протащила. <смешно> <смешно> Смотри, это брошь. А, вот 9 сантиметров она длинной. Это, значит, зеркало. Сверху золотой вот этот силуэт. А это, си думаю, си это дерево. синяя краска. Дерево? Черт, я тебе все испортил. В общем, название и урок. Человек. На стекле. Человек на стекле. Хороший название. И урок русский. Ой. технологии. Не подсматривай. Я просто так для себя. Так. Человек на стекле русский. Это кольцо. Значит, оно из серебра. Сверху... Можно? Я сразу на математику надену. Хорошо. А название? Разноцветный куб. Хорошее название. Зачем я записываюсь? Мы и так все записываем. Вот ну, ты дурак-то. Разноцветный куб. Так, И на математику. Математика, я запомнил. Это, кстати, горный хрусталь, склеенный вместе с искусственным сапфиром. Mm -hmm. Представляешь, как красиво? Это бусы такие. Диаметр вот этих шаров вот такой вот, mm -hmm. у каждого. Сделаны из пластмассы, бумаги и ракушек. Я думала, это камни какие-то разноцветные. Вот такого размера каждый. О боже, о боже. Куда бы ты такое надела? Дома. Название. Сейчас, подожди. 13 красивых шаров. Мне конфеты напоминает. Поехали дальше. Так, это было пятое, шестое. Это брошь на плечо. Вот сюда вот такая хоба. Впервые слышу о таком вообще. Да. Как бы, ты, как бы ты назвал его? Его можно на любое думать. Волны. А знаешь, как оно в авторе называется? Как? Внутри и снаружи. Mm. Мне это напомнило крымские <крым> волны слегка. Из меди. А на какой урок ты бы надела его? Окружающий. Угу, хорошо. Так, 7. Это брошь. Кусок полиэтилена В который вложена Тонкая щепка бамбука Которая извернута И надевается она вот эта игла Здесь застежка снимается Прокалывается одежду, И застежка закрывает за, Такая пластмассовая штучка на, насаживается Моя любимая, кстати Я назвала это непонятно что Куда бы ты надела непонятно что? Опять дома Колье. О, красиво. А, а я забуду смотреть. У этого нет названия. Колье сделано из бумаги. Бумага взята от карты. Я сразу тебе скажу название. Никогда. Ты можешь свое сразу придумать. Ну, ладно, он потом тебе скажу. Снежок. Урок. И зло. Изо у тебя популярный. Дом и зову тебя лидируют. Это называется H за H. А, CH91 называется это украшение. То есть сложно отгадать это название, невозможно практически. Это кольцо, вид сбоку. То есть вот палец вот сюда вставляется. Тут такой горный хрусталь ограненный, и в нем вытащено замок. С деревьями с ну, и вот сразу окружающий. Окружающий? Название. Хм. Я бы назвал это под куполом. Ну да. Логично. куполом. Это браслет. Как видишь. Я бы назвала кактус. Он так и называется. На математику. На математику? Это бронза и... Либо на и, белое золото, и белое золото. Mm. Так. Ты готова? Да. Ничего не вышло. Еще раз. Ма, я поняла, это почему вот... готова? Части тела. Части тела? Ну, я даже не знаю, как это назвать. Так, это одиннадцатый нас. <связь> как это вообще назвать? Внутри человека что ли? Я точно окружающий. Так, это Питер Чанка. Я хотел еще всех говорить, кто откуда, но видимо не скажу. Это кольцо золотой мех такой. Смотри, вот здесь покрупнее есть фотография. Шерсть ласки. Шерсть ласки куда? Ласку. Наверное, на окружающий. Теперь окружающий лидирует. Прикольно. Так, ну что, ты готова? домой. Такая. Ты готова? Там сейчас у меня это да. усиление. Рука. Это браслет. Я в курсе. Ну, я вот сказал название. Вот вот я сказал название. Так, это рука. рука. Называется золотые пальцы. А, я называю. А рука. куда бы ты надела? Я уже даже пример себе привела. На какой это урок похоже? <свист> не знаю даже. Ладно, 14. <свист> <свист> это кольцо, что ли? Или что это такое вообще? Не, не заки... <свист> Рот не закрывай. <свист> <свист> Вероника. <свист> это украшение на руку. Удлинитель пальцев такой. Без названия это. Огромные иголки-елки. Да почему здесь шарики новогодние висят? Чтобы было весело. Я сказала огромные иголки-елки. А куда бы надела? На какой урок? Сейчас подумаю. На русский, чтоб вообще не писала. Ничего. Или на немецкий, или на английский. Так, пятнадцатое. Это лягушка? Да. А. Лягушка не пострадала, ее потом сфотографировали и отпустили. А, тогда ладно. Лягушка Карлсон. Лягушка Карлсон, на какой урок Карлсон? Так, ну что, сейчас будет весело. Это брошь, она вот такого размера, 9 сантиметров она, из латуни. Золотое солнце. 16 это. Какой урок? Да, окружающий точно лидирует. Окружающий? У нас на окружающем всякие Мне кажется, сейчас будет последняя, Вероника. Угу. о Ну, это математика. А математику. Называется, знаешь как? Как? Отгадай. Да, не знаю. Ну, какое них предположение? Даже не знаю. Математика. Называется квадрат самурая. Ну я не знаю, в, в, в книжке было написано самурай сквер. Как это переводится? Я перевел как квадрат скв... самурая. Все. Итак, Вероника. Супер-супер. Первое, первое место. Первое, второе и третье. Супер-супер. Можешь сейчас все показать? Смотришь? Смотрю. Сложно. Выбор пока что между самым первым и вторым и третьим. А, а, а гран-при-то кто самый лучший? Mm -hmm. Нету гран-при? Напомнишь, что такое гран-при? Ну это который самый-самый лучший. Не знаю. Ну ладно, давай давай. первое место. Стрелочками туда-сюда делай. Сейчас Вот это. Первое? Супер-супер да. первое. Или как это? Это у нас четвертый вариант. Так. Четвертое. Первое место. Давайте ищем теперь. Первое. Так, это первый браслет. Так. Второе. Mm -hmm. так? Простенько, но мне нравится. Двенадцатый номер. Mm -hmm. Выбор между этим и, и этим, чтобы выбрать. А дай двум работам одно место. Давай. Третья Так, и... второе. И мими Москва. Так. Подожди. Сейчас третье выбираю, да, ведь? Угу. Это третья и.. И лягушка. Угу. И там где лягушка. Угу. Хорошо. Выбрали. Вот этих я прям лично знаю. Потом познакомлю тебя с ними. Правда? Кому-то третье дело дала. Это из Москвы Миша и Мила делают такие украшения угу. У них куча всяких разных Ну что, Вероника Мы подошли к концу Слушай, а может те, кто нас смотрит Тоже хотят прокомментировать всякое? Отличная идея Значит, смотри, Вероника Я сделаю папку mm -hmm. С этими фотографиями И Специальную табличку Что происходит Мне страшно и специальные таблички, в которой можно будет проголосовать. И когда наберется 100 голосов, люди проголосуют. По одному изделию они могут выбрать. смогут выбрать. Когда наберется 100 голосов, мы снимем видео про того художника, который занял первое место. Давай. Ты согласна? Да. Ну что ж. Также в описании к видео я напишу все названия, названия работы я не знаю, всех, я напишу всех авторов. Что-то происходит. <свят> всех авторов, так что обязательно посмотрите описание. И там же будет ссылки на, на форму для голосования. Ну что ж, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что <свят> вам понравилось. Всем пока. Пока!